в плане, скажем, освоения цифрового пространства национальными медиа ресурсами. В 1959 году Флорид Акзамов закончил Казанский университет. 10 лет работал в редакциях, стал заместителем редактора газеты «Совет Татарстана», А в 1972 возглавил отделение журналистики КГУ, которым до него руководили Пехтелев и Юткевич. Это был человек безграничной какой-то любви к студентам. И вот, наверное, это качество... Его главное мне и передалось, видимо. Потому что я считаю, в педагогике должен работать человек, который любит своих студентов. Если он не любит и не верит в них, то какой смысл ему вообще чему-то их учить? Сегодня имя Акзамова носит 224-я аудитория Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Ну, поскольку я занимаюсь историей журналистики, у Фаритов Меча были труды, посвященные именно историческим, в частности, истории татарской журналистики, он...